По идее, надеюсь, будет нормально работать. Но это, короче, провайдер молодец вообще. Земля ему бетоном. И как вот, в общем, там сказали в чате: все, что думают о моем провайдере поэтому я озвучивать лишний раз ничего не буду. Короче, ножики сыграны. У нас уже пистолетный раунд. Напомню вам, это финал верхней сетки. Мид против команды Хоп Хей, карта Дед Рейн. И это, разумеется, best of один матч. Врываемся с ноги, с колена или с чего-нибудь еще можно с локтя, в принципе, ворваться. Но атака поставила бомбу, У команда Хопхэй, во всяком случае, хотя бы здесь успеха достигли, потому что в перестрелках пока, к сожалению, все мало приятно. Найс, два минуса, но Найс остается последним, а соперников аж целых трое, однако он еще делает один фраг. Воу-воу-воу-воу, три воу, воу, воу, минуса, но нет. Перезарядиться не позволили, к сожалению, Найсу, и в результате все-таки раунд остается за мясом. 1-0. и давайте наверное Саня экран Саня все нормально что вы господа обновите экраны все идет я даже сам вижу как бы на втором мониторе что у меня идет э, трансляция ничего не висит сейчас все хорошо Карма вперед уничтожать провайдеров твоего и моего Простите, дамы и господа. Четыре фамаса и непонятно пока что уже не. Пять фамасов у команды Мит и 4 пистолета с одним Галилом у команды Хопхэй. Стратегия, конечно, на раунд весьма и весьма интересна. Но сработает ли, черт воно возьми. А вот, собственно, на всякий случай, давайте я, кстати, вам... При произнесу Разик еще составы Найс Акош Равилька Майк и Сова за команду Хоп Хей -Hey. Ну и у команды Мид это Скорб Витя двоечник Хакуна Матата и Женя А че ты Зачем Водя Да какой это спойлер это ж блин это не демки Это не Богдан успокойтесь не переусердствуйте Это же лайф трансляция Спойлеров откуда здесь может быть Скорб Разменные фраги Снова вылетает, кстати, пятый игрок у команды Хоп -Hey. Это большая-большая проблема а, Вероятнее всего мы будем сидеть а, ждать И Я надеюсь, что вернется он Как можно быстрее Но остается пока что у нас последним живым игроком атаки Это Найс nice. 81% его лайв-бара Говорит о том, что, в общем-то, он, конечно, жив ну, будет тяжеловато выжить. Да и 10 секунд до конца раунда. Ну, тут, собственно, все предельно ясно и понятно. Я знаю, я пранканул тебя. Ха-ха, повелся мам. Ладно, это какие-то, видимо, современные шуточки. Я не понял такого прикола, ну да ладно. А, Санек, привет, с наступающим тебя и всех, кто смотрит тебя. Александр, приветствую, спасибо и тебя тоже с наступающим. Ну и, конечно же, ребяточки, все, кто смотрит сейчас трансляцию в прямом эфире, вам тоже от Александра, от двух Александров аж даже, а с... Наступающим и всего вам хорошего. Ну и, собственно, учитывая, что форс в предыдущем раунде у команды Хопхэй -Hey не зашел, теперь они будут вынуждены играть раунд с пистолетами. Причем, если предыдущий раунд они играли на диглах, теперь это глоки. Ну а экономика команды МИД, естественно, закрепляется еще сильнее, потому что два раунда к ряду победить это уже. Совсем другие обстоятельства. Минус от Скорпа, и тут же начинается выход на шестую линию зелени. Сова, к сожалению, тоже отдается под Скорпа, и следом туда же улетает Равилька. Найс с Майком остаются в паре. И, и оба находятся также под шестой линией. Не совсем понятно, задумка на этот раунд у команды Хопхей, но в целом, зачем вообще задумка на раунд с пистолетами против девайсов? Там побыстрее слиться, восстановить экономику и, наконец-то, продолжить... Матч с девайсами в руках Вот такая должна, такой план, вернее, должен быть у команды а, Женя и двоечник Или Женя двоечник, и это один человек В общем, разобрали оппонентов и паузу а -а Ах, вот оно что, оказывается, пауза 3 Ну что ж, ждем Ладно, окей, кто-то взял паузу, я не успел увидеть Кто или не взял, подожди Нет, не взял никто паузу А почему сейчас было написано сообщение о паузе? Она ведь действительно сейчас нужна как-никак у команды Хоп Хэй вылетел Найс. Странно. Когда стримы с Доримаром, я ваш фанат. Ну, не знаю, когда-то они, возможно, еще и будут, но пока что в ближайшем обозримом будущем, так скажем, не планируется. Что ж, 3-0. И Найс, кстати, успевает вернуться в матч, но, к сожалению, успевает он, естественно, вернуться без девайса. Придется сыграть с глоком. Но ну, это по факту не такой-то уж и страшный момент. Все остальные, самое главное, при девайсах. Непонятно, правда, почему Сава отыгрывает только исключительно на э, Дигле, который раунд. Сейчас-то уж, наверное, можно было бы приобрести автомат Калашникова, но на худой конец хотя бы Галил. Хотя лично я отношусь к Галилу так, что я бы лучше купил Дигл. Витя забирает Акоша, но был сделан энтрифраг. Кстати говоря, снайпером команды копка это Равилька. Он вырубает Скарпа, но тот перед смертью успел забрать Найса. И у нас 3 в 3, дамы и господа, с сохраняющимся давлением на точку Б. И очень интересный момент. Майк. Майк заходит в спину к врагу. И Витя вроде был готов, но Вити, к сожалению, не удается вовремя среагировать. Таким образом мы получаем проход на точку А и установленную бомбу именно на ней. Ух ты, попадание в голову двоечника, это уже по-моему третий или четвертый минус отравили, Женя. Один на один со вражеским снайпером и это просто хреново куча фрагов. Четыре минуса отравили. Это очень серьезно настроенные хопхейвцы. Как в принципе я всегда и говорил, на самом-то деле, да, штука такая. Так, Кнайф, Марик сменил ник из-за твоего произношения его ника в прошлом матче Мэрик Да? А это был Марик все-таки? Ну, простите, пожалуйста, простите, господа. Ну, не всегда доходит до меня сразу правильное чтение. Т товарищ Марик, извини, пожалуйста, я не хотел обидеть, если обидел, прости. Честно, так получилось не специально. Я думал, это, ну, мы Mary... Ой, господи, боже мой. Ладно, такое бывает. Обратил внимание, что в последнее время у большинства команд АВП вообще ни о чем. Тут прям исключение. Но это прям очень жесткое исключение из правил. Как, собственно, и Медитатор, например. Он тоже, как мне кажется, на этом турнире, если была бы номинация лучший снайпер, мог бы побороться вполне себе за нее и даже, может быть, и выиграть. Тут надо очень важно понимать. Вернее, тут важно... И очень нужно понимать, что АВП на карте Трейн решает очень много. И если снайпер качественный, мало промахивается и часто попадает, то команда будет выигрывать, потому что карта целиком и полностью практически состоит из дальних дистанций. Собственно, этим и нужно пользоваться, если в вашем составе есть опытная и грамотное АВП. Но вот, во всяком случае, Равиль себя зарекомендовал сейчас с точки зрения хорошего снайпера. Скорб сильнее с АВП, чем Равилька. Но посмотрим. Во всяком случае, пока у Скорпа снайперской винтовки нет. И, к сожалению, проверить это, так, как говорится, на практике, возможности тоже, что логично, нет. Но когда появится у него снайперская винтовка, а учитывая, что это Трейн, и они играют в обороне, она просто обязана у него появиться, я хочу, конечно же, на это посмотреть. Что ж, пауза закончилась, а вот, да, кстати, узко... даже две снайперские винтовки появляются, ну давайте смотреть за Скорпом, наверное, я не знаю, за кем -то сейчас смотреть-то теперь, очень много снайперов, очень хотелось бы смотреть за всеми сразу, но мы же не можем разорваться, да, в сотне сейчас работает Равиль, и Акош прикрывает его, забирая видео. ну и вот он Скорп, да, по идее должен дать сейчас разменный минус, если, конечно, Акош остался на точке А, а он, кстати, на ней остался, Скорп выстрелил, но не попал. Но эта флешка уже, естественно, откровенно говорит о том, что на точке есть еще один игрок. Это тот самый Акош. Скорп в него попадает и уворачивается от вражеского выстрела. Тем временем на точке Б начинаются какие-то веселости. Майк и Сава уже готовы занимать эту позицию. Минус от Савы, кстати, прилетает. Ну а Женя, Скорп и Хакуна Матата вроде бы как остаются без позиции, в принципе, да? Минус от Равиля. Минус от Хакуна Матат. И ситуация 2 в 2. Здесь Равиль промахивается. И это роковой промах. Минус от Жени. И остается сова в соло. Но, однако, сова делает первый минус и попытается забрать второго-яй-яй. Патроны. Предательски не вовремя. Заканчиваются патроны, дамы и господа. И Хакуна Матат становится победителем этого раунда. 4-1 в пользу коллектива Мид. Чё думаешь, Санек э, Simple топ-1 берет или Дуримар? Ну, Дуримар однозначно. Карма тоже, что ли, прикалываешься? Вы какие-то прикалисты? Вы что, человеку сообщение то постоянно удаляете? Он же ничего такого не говорит. Э, буду наказывать сейчас вас, хватит. Каждому по простил, но по второму уже прощать не буду. Прекращайте. Скорб! Получил немножко пару пулек, 76 кп, кстати, реакция действительно у Скорпа хороша, минус по майку, но на размены присутствуют на точке А, и сотни с апдауном готовы уже штурмом забирать точку А игроки команды Хоп Хей, как бы они пошли шатать трубы, как известно, да, исходя из их аватарки, Хоп Хей. Ла-ла-лей, как-то у них там написано дальше. Пошли шатать трубы скорей. Ну, в общем-то, я твой дом труба шатал, как известно, да. И давайте смотреть, получится ли расшатать все-таки эту трубу. Двоечник попадает в голову Найси. Ситуация абсолютно равная. 2 в 2, но при этом скорб с виду не мобилен, да, потому что у него снайперская винтовка. И это, в общем-то, отсекает многие позиции, которые он мог бы потенциально занять. Но справедливости ради хороший снайпер сыграет практически с любой позиции. И здесь даже вопрос. Не в наличии снайперской винтовки. Ух ты, ну тут уж прям, конечно, пытался жуть какую-то сделать и попадает еще и. Ай-яй-яй, вылетает вновь пятый игрок у команды Хоп Хэй. Кстати, здесь было где-то смешное сообщение. Мид дудосит пацанов с Хоп Хэя 100% ахаха. Ну, конечно, это шутка, не подумайте, дорогие друзья. Ну, действительно, забавно. Да, типа, лол-раунд только начался, он написал, скорп, сейчас на зелени был хороший. скорп, побежал на зелень. Yeah. <laughs> вот, видишь, как Радо прочувствовал ситуацию? Ну, действительно, да, на зелени он был действительно хорош. Извиняюсь, то что удалил. Ничего страшного. Главное, разобрались. Ох ты, скорп! Парашют не раскрылся у Скорпа. Черт возьми, какой неприятный момент. На ровном месте команда МИД лишается снайпера. А сумеют ли ребята на автоматах отыграть позицию, которую не сумел закрыть их боец дальнего боя? В теории получается 6 хп у Майка, 6 у Савы. 9, прошу прощения, у Савы. И Сова, увы, так и не выйдя из дыма, к сожалению, становится жертвой оппонентов. 6-1. Начало очень уверенное. Ну ладно, ребята, все, не, не тролльте друг друга и не тролльте ни в коем случае э, поведение Скорпа. Ну подумаешь, немножко разбился, ну подумаешь, чуть-чуть не повезло. Всякое бывает, это карта Трейн, я как-то раз на трансляции говорил, что Трейн не Трейн, если там никто не разбился. Женя и Скорп делают по минусу. Акош, Вы видели, насколько жестко Акош пытался пробежать в точку, чтобы поставить бомбу? Сова попадает в голову. Вити, это просто какой-то был нереальнейший хедшот. Вы видели это попадание? Человек уже, казалось бы, с вагона даже спрыгнул, но пуля его все равно настигла. Минус от Скорпа в догонку еще один от Хакунда Мататы. И завершающий от двоечника вышедшего сапдауна. 7-1. Очень сильный, очень жестко сейчас Мид разыгрывает обороняющуюся сторону. Именно причем жестко. То есть они поджимают там, где нужно, и не поджимают там, где елки-палки, простите, это не требуется, чуть не ругнулся, нечаянно. Здесь играют по одной карте или по две. По одной. Ну что ж, хоп-хей. Пока что только одним раундом вынуждены довольствоваться. Это, конечно, маловато даже для атаки и даже на карте Трейн. Но я помню прекрасно времена, когда 12-3, например, проиграть в атаке. Это было полной нормой. А поэтому, если так смотреть на ситуацию, команда Хоп Хэй еще ничего не потеряна. Витя врубает Акоша. Почему Акош сыграл со снайперской винтовкой вместо Равиля? Вот этот вопрос... Не дает мне, конечно, теперь покоя, но Равиль зато играет на автомате Калашникова и играет неплохо. Как минимум хотя бы один минус, в отличие от своего тиммейта с АВП он сделать все-таки сумел. 2 в 3 в меньшинстве игроки обороны, но, как известно, игроки обороны всегда находятся в позиции относительно игроков атаки. Если, конечно, угадают с точкой, куда сейчас будет выход. А выход-то последует на точку А, разумеется. Ну и здесь Женя. И Женя вот прям сходу увольняет Майка. И теряет тиммейт, оставшись один в 2. Ну, на мой взгляд, сейчас не очень нужный спрей. Ни, вернее, не совсем уместный. Топот на линии на пятой. но ну, это тоже не самое. Лучшее решение. Да, здесь, конечно, бомба уходит на точку Б. Это фасткап? Нет, это не фасткап. Ссылочка на данный турнир в описании. И тут здравствуйте, говорит товарищ Найс, забирая Женю и принося второй раунд своей команде. Но вот тут хопхейвцы смогли распорядиться своей позиционной игрой очень грамотно, да. Именно в момент, когда нужно было перегруппироваться, они грамотно сыграли на точку А, сыграли там в размен и ушли ставить бомбу на точке Б, да. То есть митовцы это могли предвидеть, но предвидеть это было невозможно, да, вот казалось бы на самом-то деле в тот момент. Хотя Женя прекрасно понимал, что это будет точка Б. Увы, против лома нет приема. Женя, минус Равиль, и при этом еще и Акош уже находится на лопатках. Далее мы с вами видим Саву оставшегося с тремя хелспоинтами, и чудом не долетевшую до него хаешку. При этом, при всем, Витя спокойно только теряет 47% здоровья, и, в общем-то, все. О! Как долго Майк 3. Пытался навестись на Хакуна Матату В итоге Хакуна Матата просто не выдержал И сам решил убить Майка Следом, кстати, еще и убивает Найса Но трехкаповый Сова все-таки свою Хаешку. Хаёшку, хаёшку Все-таки хаешку в этом раунде нашел 8-2 Победа в первой половине, как обычно, досрочно уже кому-то достается. И на этот раз это команда мид. Чудо не будет, оно сегодня отдыхает. Да, кстати говоря, рыженькое чудо. Как вы там сегодня? Я видел, вы опять какую-то трансляцию ввели в формат Just Chatting. Что вы сегодня делали, Александр, на вашей трансляции? Рассказывайте. Ну что ж. Очередной раунд, и, к сожалению, очередной раунд скорее безденежья для команды МИД. Прошу простить меня, для команды ХопХей, -Hey, потому что ну, наличие двух девайсов не сильно меняется ситуацию. Это в любом случае лучше, чем ни одного девайса. Но мне кажется, что это все-таки похуже, чем вообще ни одного девайса. Потому что лучше сделать экономический раунд и полноценно восстановить экономику, а точнее выровнять а вот Бублику из L7, привет, прилетает из чатика. Ну, с лимонным курдом и нежным кремом делала Александра сегодня на своем канале капкейки. Вот так вот. Скорб, даблкил, легко угомонил Равиля и Найса, ну а двоечник с АВП пытается попасть, но попасть не удается. Как-то, кстати, очень интересно. Вроде бы Равиль хороший снайпер и Скорб хороший снайпер, но на АВП играют почему-то Акош и двоечник. Как-то странно. Окош, а кстати говоря, забирает Скарпа, Ну а дальше вместе с тиммейтом погибаем. все. Как бы по итогу 9-2. А если вдруг кому-то интересно, я бы, может, даже сейчас, если получится. Так, одну секундочку, дорогие друзья. Одну прям секундочку. Елки-моталки. А как? <клод> Как взять ссылку на Александру? Александра, елки-палки, я хотел на вас ссылочку дать в чатик, но не знаю, как в чате скопировать ссылку на тебя. Ладно, чуть-чуть позже обязательно скину. Девочка занимается кулинарными стримами, игровыми стримами. И вообще, она очень крутая. Рекомендую. Подписывайтесь на нее и тоже поглядывайте за ее веселым времяпрепровождением. Человечек золотой, замечательный. Рекомендую. 10-2, в пользу команды МИД, очень уверенная игра, я хочу сказать, сверхуверенная игра от команды МИД, мне так кажется, что во второй половине будет реально очень сложно команде Хоп Хей, даже невзирая на то, что они будут находиться на не той самой стороне, да? Ну все, засмущал, сижу теперь как помидор А вот, кстати, как раз ссылочка от... Э, э, да, вот Богдан, пожалуйста, отправьте ссылочку во все чатики Пусть все знают, что Александра э, замечательная человек Разносторонне развитый замечательный человечек, вот так И у нее еще есть, кстати, очень крутой супруг Антон Ему тоже, кстати, большой привет Найс, остается один против пятерых И, в общем-то, это как бы, конечно, беда Александр, если нужно, нажимай изредка между раундами. Тап, пожалуйста. Э -э хорошо, Радо. Я просто всегда забываю, учитывая, что раньше на предыдущей сборке статистика всегда показывалась в начале раунда автоматически. А в этой сборке этого нет, и я все никак к этому не привыкну. Вот вам, пожалуйста, статистика, дорогие друзья. Команда ХопХей проигрывает очередной раунд, и счет становится 11-2, это уже очень-очень ужасно. У них хата классная. Ой, Богдан, ну что за меркантильность? Причем здесь классная хата. Ребята сами по себе классные, а ты хаты меряешь. А, Витя, даблкил с калаша и с хаешки. И просто уже, ребят, как бы и не вышли на точку Б. По сути, здесь даже и нечего пытаться в дальнейшем брать штурмом а, точку. Ну... Что хорошее тут можно найти. Мне кажется, ничего. Женя забирает Майка, и Найс остается в паре со своим товарищем Совой вдвоем. Ну, хотя бы они находятся рядом и в случае чего могут друг друга прикрывать. Правда, это единственный плюс в этой ситуации, так как их тиммейты погибали, не делая фраги. Фраги, конечно, были бы очень важны. Примите меня в команду, ребята, если что, я буду. Скорб Скорбсквисопау. Пау-пау-пау. Скорб свитий. <coughs> Простите, скорб свитей делают по минусу. На табло сияет 12 -й. И последний раунд первой половины уже начинается. В общем, ну я, честно сказать, даже не знаю, куда здесь можно сейчас а, будет прийти. И к чему прийти. А, но, как я сказал, да, помните, я говорил, что 12-3 проиграть атаку в какое-то время было не страшно. И вот сейчас, видимо, что-то типа того же и намечается, да? Витя, минус Акош, Равиль. Один минус у Равиля, к сожалению. Майк минус сделать не сумел. Побил соперника, но убивать не стал. Вот такой он у нас добрый. Витя, 74 хп переводится на соперника выбегающего из сотни. Ну и последний это сова. Курлык, курлык, нет, не, нет, как там сова делает. у, -у, -у, -у, -у. Нет, так делает Голубь А, у, у Вот так делает сова, все, господи. Я, я уж и забыл совсем, как сова разговаривает. Ну, короче. Сова, вышел, попытался изменить ситуацию, но ситуация неизменяемая, и 13-2 как следствие. То есть, если мы вспомним былые времена, когда бы считалось нормой проиграть 12-3 в атаке, то, к сожалению, команда Хопкей даже старую норму реализовать не смогли. Мэйби камбэк, ну, нельзя исключать даже камбэки, вполне себе возможно. Тем более, три минуса от команды Хопхэй, и поубивали очень много игроков команды МИД, но остались достаточно опасные. Это Скорп и Женя, а бомба-то при этом вообще на точке А стоит, а игроки обороны думали, что это точка Б. Но неважно, все это неважно, пистолетный раунд, команда Хопхэй выигрывает. И это теперь уже действительно вполне себе возможный камбэк. Нельзя ни в коем случае говорить, что камбека быть в данном контексте не может, потому что все-таки сильная сторона, ну и команда Хопхэй, между прочим, выбили команду все твои мечты в нижнюю сетку. То есть они выбили фаворитов, мат... ну, фаворитов турнира в нижнюю сетку. Так что не недооценивайте ни в коем случае команду Хопхэй. Кстати, я напоминаю, это команда, в составе которой 70 с лишним человек. Это целый клан, прям реально клан. Равиль и Майк делают два минуса. Минус один от Жени, но тут только если попытаться спасти девайс. На большее, мне кажется, Женю не хватит при всем уважении. Ну и, конечно, засейвить. Кто разрешит? Кто отпустил бы его с точки? Лично для меня загадка. Навряд ли кто-то бы это сделал. Саня, привет. Приветик, приветик. Они завербовали всех Мы вчера с 4-10 на 15-15 вывели Так что бывает все Нет, я не спорю У меня есть где-то матч на канале, который с 14-1, по-моему Нет, с 15-0, да, все правильно С 15-0 э, ребята дали камбэк и 19-16 выиграли матч Где матч где-то 2016 -го года, наверное Махмудов Z, спасибо за подписочку на Твиче. Ну, первый девайсный раунд, дорогие друзья, поэтому позвольте, начать, к я внимания обращать не буду. Давайте смотреть за обстановкой на карте. Команда МИД пытаются выйти на точку А, но ключевым моментом является здесь то, что они только пытаются это сделать. Как вы видите, ситуация крайне поганенькая для э, ребят. Сделанных из мяса. А вот хоп-хейвцы пока что успешно шатают их трубы. Как бы грубо это ни звучало, я никого не хочу обидеть. Если что, вдруг. Но трубу расшатали знатно. По крайней мере, первый девайсный раунд не просто мимо кассы прошел, а от слова вообще в никуда. То есть без борьбы. С одним минусом всего-навсего. Мне кажется, это действительно уже заявочка на... Реально на какой-то камбэк Отличный хэдшот от Равиля Второй минус также за ним И третий тоже Равилька совершает Равилька уничтожитель Просто всех оппонентов Хакуна Матата Хэдшот по майку Но один хэдшот э, в размен за три погиб Ух ты Акош 27 хп оставил Ничего себе прострел какой сейчас в Хакуну Матату прилетел Через полкарты прям Двоечник вместе с Хакуной и Мататой Остались против четверых оппонентов Разыграть точку А? Ну, наверное, возможно Но мне кажется, проще было бы в данном контексте разыграть точку Б Она, да, конечно, более закрыта И ее тяжелее, как казалось бы, реализовать Но тут сова уже в спину заходит Ах, Нельзя ни в коем случае пропустить этот момент А тут Равиль А где вообще игроки атаки? А, все, понял Хитрые, хитрые игроки атаки, но только вот попадать по соперникам, к сожалению, не они. Комментатор, ты на Твиче транслируешь или на Ютубе? Э, и на Твиче, и на Ютубе. Если быть точным. Везде транслирую. А вот и АВП! А ФВП... а и ВП. АВП появляется у Скарпа и первый минус в этом раунде все-таки залетает за командой МИД. Как бы это странно не было, но их АВП во всяком случае появилось раньше. При том, что они как бы проигрывают по раундам команде хопхей То ли Хобхэй пытаются сыграть наверняка, то ли не очень пытаются. Тут как-то сложно пока что понять на самом-то деле. Начинается прокидка точки Б. Просто, ну, я обычно понимаю, что команда может не покупать снайперскую винтовку для того, чтобы наверняка играть. Потому что с девайсами типа калашей, там Фомасов и Фэмок играться-то попроще будет. Ну, как минимум, в тяжелых ситуациях, типа, где нужно ретейк провести. Но точка Б, во всяком случае, сдана практически без борьбы. И вот только сейчас уже подъезжают размены. Два минуса. Третий минус от команды Хоп Хэй. А Кош и сова заходят. Целы врагов минус отравили и от совы, и даже этот раунд команда МИД до победного конца довести не сумели. 13-7. И снова привет всем от Ягуара из чатика. Ягуар 161, если быть точным. Я был первее бота, какой же я жесткий модер. Да, начало раунда было очень многообещающим, но мне кажется, команде МИД сейчас все-таки тоже стоит воздержаться от снайперских винтовок, ибо это действительно просто развал. Хотя, как убивать Равиля, который на бешеной дистанции стреляет с Калаша, как СВП? Просто две пули с Калаша и два трупа. Двоечник успевает пробежать в зигзаг, а что толку-то? Остается он при этом один. И бомба вот она лежит, как говорится, да, попробуй забери Минус от совы 13.8, вот вам здрасте Мне кажется, что мид поплыли Вот конкретно на этом этапе мне уже кажется, что они поплыли Видите, каждый раунд у них девайсный а, об экономических мы уже даже как бы и не пытаемся думать Потому что какие могут быть сейчас экономические раунды а, Соперник уже расстояние сократил с 13.2 Это что... Ш... Антон, пора покупать какого, какого цвета возьмешь? Антон, спасибо большое за донат в 5 евро Наверное, все-таки аскетично черные, конечно же но это все, конечно, шуточки такие. Это между собойские шуточки, многие в чате могут не понять. Но вы не думайте, если что, то что на что скинут был донат, это не мне. Хакуна Матата, блин, не забирает третьего. Я уж подумал, ничего себе, команда мид раунд, что ли, собрались забрать. Да нет, все как было. К сожалению, нет. Женя один на один с Равилем. Равиль мощный хедшотер и классный аймер Демонстрировал себя, во всяком случае, он с этой стороны в предыдущем раунде. Но сейчас Женя, пользуясь более выгодной позицией, все-таки Равиля перестреливает. 14-8, я уже забыл даже, что команда мид могут выигрывать раунды. <связывая> Зато Александр знает, какие шары я порой вешаю Александра, такие шары в моей жизни мне ни от кого больше не прилетали Вот честное слово У меня такое ощущение, что у вас как-то специально отдельно настроен прицел на меня <связывая> Либо я в вашем мониторе выгляжу как-то по-другому И в меня всегда легко попадать Но это просто потому что... У меня так никогда не горело. Два минуса от... Ничего себе. Вообще, какое два минуса-то? Это уже четыре минуса от команды МИД. Два минуса-то это только Витя успел сделать. А вот не успевает двоечник пробежать. Ну что, там один снайпер. Это Равиль, кстати. Равиля, естественно, здесь пушат, и Равиль погибает. 15-8. Неожиданно включаются в ход событий коллектив МИД. Это странно. Честное слово это странно. Но надо думать. Надо думать команде Хопхей, потому что теперь это матчпоинт. Проигравшая команда один, ну, вернее, Хопхей, если проиграет всего один раунд, станут проигравшей командой в этой встрече. И как следствие покинут турнир. А я напоминаю... А, нет, не покинут. Вру. спустятся в нижнюю сетку и будут играть с командой Все твои мечты. А единожды все твои мечты как раз-таки в нижней сетке и оказались благодаря стараниям команды Хоп Хэй. Поэтому, возможно, следующий матч будет очень интересен, но давайте все-таки смотреть за тем, что сейчас будет происходить. А о том, что будет идти в дальнейшем, мы посмотрим уже чуть-чуть позже. Пока главное этот матч досмотреть. А можно узнать призовой фонд? К сожалению, я не обладаю данной информацией. Ну и, к слову сказать, у команды Byte такой весьма посредственный, но есть две снайперские винтовки, и это, в общем, дает надежду, но надежда это будет, честно, конечно сказать, такая сложненькая. Далеко не факт, далеко не факт. Також, однако же, все таки со своей АВП делает минус по Вите, и здесь может быть целесообразная перетяжка на точку, а Женя! как же он сову почувствовал! Сова, по-моему, то ли переодеколонился, то ли я не знаю что, но запах его, видимо, опережал его. Все-таки нет. К сожалению, команда Хопхей хоть и поборолись во второй половине, но победы одержать не удалось. Выях. Хобхэевцы проигрывают эту встречу и следующий матч мы посмотрим через несколько минут, дорогие друзья.